I think the girls with are Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня с вами PVZ3. Новая игрушечка, интересная, веселая. Почему? Особенно из-за башенки и многие из ребят точно так же как и я, я долго мучился я уже как видите прошел 17 левелов застряли на 14 на 15 левеле почему потому что я вот вчера вечером забрал уже не стал заснимать повторно и то, видите, я не забрал полностью все еще. Я 14 вчера дофармил. Кстати, я 15 как раз не дофармил. Я 14 дофармил. Но здесь еще более-менее такие простые зомбаки. 15 левел. Где там, где там, Вот, 15. -й. У меня не забрана вот эта карта. Мне надо без потери жизни зафармить поехали попробуем сейчас это сделать 15 сложно фармить потому что здесь есть ну, вот здесь 5 уже идет как видите у нас рангов плюс здесь есть вот такие вот зомбаки Седьмого уровня 13 с половиной тысяч дамага Три тысячи атака 30 ой точнее атака 30 ,6, то есть, они с одной тычки фактически выносят. Жизни 13,5. Плюс они закидывают от этих мелких. Это была проблема. То есть, у меня не было чем. У меня была только звездочка. Кукушки это, в принципе, такое не особо страшное. Элвисы тоже жесткие. Я вот у себя использовал вот такой вот состав. Единственное, у меня здесь не было флексид. Ну, то есть, это кукуруза, по-моему, если я не ошибаюсь. Или не кукуруза, хрен. Короче, хрен с ним, неважно. То есть, вот такой вот состав. самое основное здесь это кабачок. Э -э, скваш. То есть, благодаря ему э -э, я прошел дальше намного. Почему? Потому что он бьет э -э, как впереди, так и сзади героев. Э -э, плюс у него офигенный домах, То есть, по дамагу здесь если посмотреть, посмотреть почти 7000 дамаг. благодаря этому он моментально один раз израсходуется. Если его под семенами улучшить, то а, вот, есть такая вот темка, Plant Food 3 на 3, зону он будет бить это под семенами. А, если же просто под таку, а, он получит буст. А, как видите, стопроцентный буст. Плюс он увеличится, то есть и он будет бить а, два раза, то есть он два раза ударит. Может мы сейчас это сделаем, я вам покажу. А, в общем, поехали. Попробую еще раз пройти. Мне надо пройти эту локацию а, без потери жизни, чтобы забрать бонус. Ну, то есть забрать там карточку для открытия, открытия определенного уровня. А вот они. Что я здесь использую? Конечно, здесь очень круто и топово смотрятся драконы потому что они бьют офигенные, дают дамаг, плюс здесь очень круто пригодилось мне лимончик, лимончик тоже кайфовая тема, но не только смотрите внимательно вот закидываю, каким образом я у себя проходил остальные левела и дальше заходил, у меня вот обычная простая тактика Подобьется. Вот. Три впереди дракона, они по сути перекрывают мне всю карту. Плюс, если у меня там заходит, я кидаю эти, не знаю, не незабудки называю. А вот появился кабачок, я его кидаю сзади на вторую линию. А почему на вторую? Думаю, вы сейчас увидите, сейчас появятся попозже большие гоблины. Они нам будут мешать делает лимон это по сути как тыква у нас в битве замка он ускоряет офигенно героев все еще по бокам ставлю то есть таким вот образом я ставлю в две линии так Отлично. Первую прошли. Еще закину кабачок один. А, так, можно сюда не забудку и теперь усиляю всех так вот. Соответственно, меня эти драконы дамажат и бьют по летающим юнитам. Так, вот так вот. Поехали, проверим, или сработает эта тактика здесь вот есть вот эти вот с вилами они тоже дофига неудобств приносят я их тоже блокирую по сути вот этими незабудками они их обездвиживают и у меня хватает времени на то чтобы их слить так поехали дальше помимо этого я использую вот такие вот шишки они пробивают сквозь броню бьют ну, у меня сейчас четырех героев, то есть они сквозные скажем так, это очень удобно это очень классно, вот кукушки пошли, я тоже их вот так вот у них много жизни, я их обездвиживаю не забудку, и соответственно все просто изи, вот смотрите вот сейчас будет у нас большой этот я выкидываю чтобы он не задамажил вот, закинули назад и он пошел то есть вариант был либо не незабудку вот так вот закидывать Ух ты, хорошо идет. Слил у меня кого-то, да. Одного дракона слил. Либо закидывать вот так вот незабудку. У нас просто он не на ту сторону. Немножко зашел. Сейчас попробуем словить. То есть кабачки в данном случае очень кайфово смотрятся и против э -э юнитов, которые закидываются, и против больших этих корков не знаю как их назвать есть еще конечно у вас вишенка которая реально спасает вот смотрите вот кидаю кабачка вот он дамажит один раз вот закинул назад и вот благодаря этому кабачку получается у нас возможность он даже назад бьет. То есть, он не только вперед бьет, он и назад. Если закидывают, я стараюсь ставить его на вторую линию. И вот дальше вот тоже интересная тема, ребят. Баг. Из-за которого, по сути, я думал, что нельзя будет дальше пройти. Можно увеличить себе количество разных ресурсов. Я не знаю, с чем связан этот баг. Но он зачастую он у меня появился после он у меня появился после 14 уровня более определенная комбинация вот видите забрал если не забрать последний там последнего юнита у вас будут набираться очки все время короче и вы дальше не ну оно будет просто автоматически зависать но надо просто выкопать какое-то растение и все будет гуд. Так, есть, первые прошли, в принципе, без проблем. То есть, кабачки реально классная тема. У кого есть, обязательно качайте, потому что без них будет сложновато. Эти мелкие тоже портачат очень много. То есть, я стараюсь первую же линию поставить драконов для дамага, потом уже дальше вот линия собрана можно вот тут вот закинуть незабудку она его обездвижит, замедлит и драконы добьют то есть три дракончика в линии у кого есть драконы и все а дальше я уже ну, тут нету летающих поэтому нам там и не особо нужны вот так вот делаем то есть мы перекрыли центр а дальше я просто вот добиваю уже юнитов шишки, они очень классные, они дамажат сквозь. Единственное, правильно это все быстро расставлять, потому что от этого тоже много зависит. Чем дальше левел выше, я вам покажу еще 16 там и дальше, тем сложнее будет, там будут более скоростные мобы и их сложновато будет убить. Так, есть. Надо было нам так оставить для этого, показать вам табачка. В общем, драконы здесь очень круто тащат, я вам скажу. Но не только. Но вот эти вот именно шишки, они очень крутые в плане дамага. Так, кабачки расставляет. То есть тут надо постепенно все ставить. Вот большие уже идут отлично. Сейчас посмотрим, может закинет. Вот видите, он дамажит очень много. Тут реально сложно. Вот он закинул мелкого кабачок ударил мы тут его будем скорее всего сейчас подрывать потому что я не хочу то есть таким вот образом кабачки очень круто спасают вот у нас сейчас будет как раз хорошо зайдет новая кабачева я надеюсь мы успеем Таку. это мы просто вот смотрите раз два он два раза используется Вот закидываем еще раз под така. вот то есть таким образом он несколько раз бьет если дальше усилять он будет еще круче но благодаря этому я без проблем э, прошел Дальше, то есть дальше там тоже эти мобы будут, и если у вас не будет вот именно такой связочки, то есть вам надо, ну драконы это само собой, можно конечно без них прийти. Но надо хорошо вкачанные шишки, то есть шишками э, тоже реально проходить, они тоже крутые. Так, немножко неправильно я расставил. Вот, когда вы будете прокачивать дальше здание, у вас уже будут появляться вот такие вот стако сразу. А, то есть, он у меня сразу же летающий, как видите. То есть, ну, это рандомчик. но это реально очень крутая помощь. В принципе, кабачки не так уж и много стоят. Они реально очень эффективны. Именно. Ой-ой-ой-ой-ой. Далее какая подстава. Это может быть жопа. Ну, сейчас попробуем. Так, можем передвигать отлично в общем делаем вот так так усиляем шишки они вот если их усилить они потом через одного разделяются на других ну то есть скилл сейчас вы видите это так не забудку сюда давайте все шишки улучшим вариантов нет плюс улучшим вот этого Вот так вот сделаем, так выставляем, здесь еще одну незабудку, поехали. Сейчас вы видите, как шишки разделяются, они тоже очень крутые. Вот смотрите внимательно, дальше на 3, то есть если раньше просто обычная, она бьет, и оно прямо летит, то здесь уже идет разделение на другие цели, то есть по центру ставите три таких, и реально очень круто смотрится, намного проще будет. Так, делаем усилку. Надо нам по центру дракончик. Внимательно надо смотреть за вот этими вот большими. Они очень бывают, портачат. Но я в основном их добиваю вот так вот. Так, Кидаем незабудку, а то он немножко в другой стороне залез. Вот на шишку тыкнули. Вот закидываем, опять смотрите. Сука, перелез, перелез, видите. Неждан, неждан, неждан вот кабачок ударил а еще раз не ударишь запускаем шишку ну, то есть тут очень много нюансов надо все учитывать и надо быть готовым когда вот эти вот большие есть что они могут вам очень сильно подосрать поэтому желательно все вот эти вот ваши запасы оставлять на потом так, давайте усил... усили... усилялку, усилилку закинем. Еще одну. Потому что тут может быть жестко сейчас. Блин, блин, блин, блин. Так, кабачок есть, отлично. Вот, благодаря вот этим вот кабачкам без проблем проходится то есть если они раньше у меня забегали сейчас э, намного все проще поехали следующий лавал то есть я без проблем прохожу прошел так я правда пару жизней потерял потому что у меня герои были не настолько прокачаны как сейчас это я вам отдельно покажу как быстро их прокачивать Все, все зависит от количества просмотренной рекламы. И надо фармить все время арену. За арену вы получать будете звездочки. Соответственно, будете получать дофинища сундучков. Ну тут первая волна, видите, она, она намного проще. Так, вот смотрите, как он отличается от обычных подтаков. Так, тут сейчас могут они сюда и побежать, надо перестраховаться. И вот, кстати, когда на последних волнах у вас будут, ну то есть в конце волны какой-то один юнит бежать, не спешите его убить. Старайтесь затянуть время. Это тоже вам очень поможет в плане набора очей. Если вы будете намного быстрее набирать очки, соответственно, вы больше сможете построить, и вам будет проще на... в начале второго раунда. Так, мелкие эти нам не страшны. Так, закидываем еще кабачка делаем линию так есть линию с этих мы построили теперь нам не настолько страшны Большие юниты, но все равно надо опасаться их. Вот видите, мелкого закинул назад. Это была проблема всегда. То есть таким образом вы себя перестраховываете конкретно. Так, нас там заморозили. У кого есть, можно вот так бум сделать и все. Вот опять та же самая фигня. То есть они все нормально попустило. А, такс, такс, такс, такс, такс. Вот многие не понимают, в чем кайф этой игры. Вот именно в этих волнах. Оно настолько сложно, оно кажется так, что легко, но когда у тебя юниты, ты не знаешь, как их расставлять, и разные заходы волн, все время приходится думать над какой-то расстановкой. То есть тут не все так просто, так у меня не хватает. Итама. В общем, вот таким вот образом... Я зафармил 15. -го. Ну, надеюсь, вам это поможет. Качайте шишки, качайте кабачки. Всем удачи, всем пока.